Добрый вечер, друзья. Хотела с вами поделиться глубоким опытом, который у меня произошел на сеансе у Виктории. Во время погружения произошла встреча с самим собой, как узнавание себя и это настолько... Это невозможно описать ни единым словом. И после сеанса это продолжалось. Я кайфовала от самой себя. И всю ночь я не спала. И это так чудесно. Ну, наверное, уже утром. А я вдруг, как-то начало просыпаться мое тело, и я вдруг поняла, что тело-то спит, а я это не тело. И это настолько... Нет слов. Вот эта вот многогранность, пришло осознание того, что ты каждую секунду меняешься, ты всегда другой. Такая прекрасная многогранность тебя каждую секунду, ты не повторяешься никогда. И все страхи, и претензии, и проблемы... Они только у личности, которая пытается натянуть на себя старое одеяло, то есть какой-то прошлый опыт. Но тебя это никак не касается. И, Господи, я настолько благодарна Виктории, что